Припоминается мне 2013 год, когда был поединок, заявленный неким человеком на большие деньги в Америке. Он не состоялся, этот турнир. Подхватила знамя нам известная UAL Ultimate Arresting League и они организовали обычный простенький турнир с небольшим призовым фондом, но только для того, чтобы эти люди, которые приехали, остались обманутыми, попробовали свои силы поборолись. Многие отказались. То же самое Андрей Пушкар приехал и отказался от этого поединка. Но был такой Олег Жох, которому не было чего терять, нечего было терять. Начал бороться, выиграл поединки, легко. И Роберт Дрэнк говорит... А поборол, поборолся бы Олег Жох с, с, с Девуном Ларатом, налево в руку. Олег Жох подошел ко мне и, и говоришь, что делать? Я говорю, я на твоем месте согласился. С двух причин. Ты проиграешь, ничего не потеряешь. А выиграешь, то получишь вот этот чек с 5000 долларов. На кону лежал чек 5000 долларов. Когда Ларат услышал о том, что может побороться с, э, с Олегом Жохом, его же ответ был неоднозначный. Он не сказал сразу «Ура, вперед, боремся!». Он сказал, а можно это поделить, скажем, три с половиной выигрыша, полторы тысячи проигрыш. То есть уже тогда человек начал думать, а что будет, если вот, вот так получится. Так вот, на тот момент я считаю, что если бы мы Специально готовили этот поединок, скорее всего, его не было. А то, что он был там, на месте, и уже как бы некуда было деваться. А, день, а деньги манили. А деньги манили, но ему было что терять, а нам не было что терять. И он согласился. Мы видели этот поединок, нервный достаточно. Олег атаковал, была... Был какой-то перевес сил. Мы это все видели. Но этот поединок длился только три раунда. Полноценный поединок Arm fight, он должен быть минимум, не минимум, а оптимально 6 раундов. Этого то есть, не было. То есть, он на, на все вопросы он только, только добавил вопросов, но не ответил? Да? да. Олег проиграл. Но в этом поединке героем он остался. И это правда. На сегодняшний день тот, кто проиграет в поединке между Денисом Цыпленковым и Лоратом, тут будет, как говорится, настоящий проигрыш. Или один, или другой просто себе может перечеркнуть в каком-то смысле карьеру. Но, скажем, Денису это без разницы, он боец, он хочет бороться. Даже если он проиграет, он будет дальше бороться. Это совершенно другой человек. А я вот не знаю, насколько готов поделиться своей частью как бы, жизни и карьеры Лара. Но на сегодняшний день не только Денис может быть его оппонентом. Тот же самый Олег Жох с удовольствием хочет его пригласить побороться на левую руку. Он готов, говорит Игорь, бороться хоть сейчас, не без разницы. А готов ли Лара побороться намного легче от себя? парня с Украины. Не знаю. Вся правда о силовых видах спорта на канале Железный Рейтинг.